Приветствую! С вами опять я, Сергей Бердачук, и мы продолжаем курс по поисковой оптимизации. Следующим этапом у нас будет определение стратегии развития нашей, стратегии раскрутки нашего сайта, как именно нам продвигать наши ключевые запросы, которые мы на предыдущем этапе отобрали. А для этого нам надо определить вот группу запросов, которые будем продвигать в первую очередь, и выяснить какой бюджет нам для этого нужен часть можно, запросов можно будет продвинуть вообще бесплатно и для того чтобы определить примерно уровни интереса к запросам и стоимости продвижения мы должны проанализировать первичную статистику по трем факторам первое это частотность второе это конкуренция и третье – свести это все в табличку и определить стратегию продвижения. Сегодня поговорим про частотность. Оперируем следующей табличкой. На предыдущем этапе мы отобрали фразы, у нас есть запросы, есть ключевая страница, на которую этот запрос относится. И мы отобрали частотности. Частотности по Google и частотности по Яндексу. Широкое, точное и фразовое соответствие. В общем-то, для определения именно стратегии нам надо широкое соответствие, то есть без кавычек, без каких-то дополнительных знаков. Потому что именно так обычно вводят в поисковую систему. Не вводят в кавычки «куплю планшет Санкт-Петербурге», -Сан а пишут «куплю планшет СПБ» обычно, вот так вот сокращенно. Но именно в таком варианте, как набирают в поисковую систему. И входим в нашу табличку, у нас уже есть эти цифры по частотности. И на основе этих частотностей надо дополнить еще колонку вот такую. Частотность для Google, частотность для Яндекса. Если у нас количество запросов меньше 100, то это сверхнизкочастотные запросы. Целесообразность в таких запросах сложно сказать. Если в контекстную рекламу рассматривать, то да, там в ряде случаев имеет смысл работать с низкочас... сверхнизкочастотными запросами, потому что это позволяет экономить деньги, то есть можно сделать VR, большой вер. В общем-то, если вы подключали контекстную рекламу, то вы, там есть две стратегии. Одна стратегия, когда мы работаем по дорогим словам, четко знаем, что не монетизируем, и другая стратегия, когда мы окучиваем большой объем трафика дешевого, так, так называемый одноцентовый, когда там стоимость запроса, количество запросов от 50 начинается, на небольших от 500 до 200 примерно, вот так, вот до, до 300. За счет этого получается, что у вас будет маленькая конкуренция и дешевые очень запросы. Окучивая а большой объем трафика, то есть много-много-много запросов, не 10, например, а вы делаете 200, 300, 1000 запросов. За счет этого очень большой охват получается, и у вас выделяется группа 5, примерно 3-5% реально работающих запросов. Вот при помощи контекстной рекламы можно вы, вы, выудить те низкочастотные запросы, по которым вам выгодно конкретно для вашего бизнеса продвигаться. Ну еще, если вы какие-нибудь вещи такие специфические, типа там электростанции, вертолеты... Что-то такое продаете туда, там будут очень низкочастотные запросы, но опять же, поисковая оптимизация то маловероятно, что вам удастся вывести. Там обязательно надо настраивать именно контекстную рекламу для таких, такой целевой аудитории. Низкочастотные запросы это от 100 до 500. Причем тут, обратите внимание, что тут две колонки, два, две границы 500 и 1000. Если вы продаете товары, то есть это товарный интернет-магазин, например, тогда выбираем первую колонку, до 500. Если вы уже продаете инфопродукты, то есть информацию, продаете рекламные услуги, выбираем более высокочастотное значение. Следующее. среднечастотные От 500, аналогично 500 тысяч до 2500. Обычно идет именно по вот этой цепочке. Так, по интернет-магазинов Высокочастотные. это от пяти но тут разрыв небольшой вот если вы смотрите две с половиной пять тысяч тут на самом деле получается что в зависимости от вашего опыта в раскрутке насколько вы способны чувствуете свои силы можно повыше сделать поменьше границу. то есть можно две с половиной тысячи поставить если у вас опыта мало и сверхвысокочастотное это уже более 50 тысяч. Вот текущим заданием надо запомнить вот такую таблицу. Вот, например, запрос «Купить планшет СПБ в да, Санкт-Петербург». Количество запросов в Гугле широкого соответствия. Именно широкого соответствия, еще раз обращаю внимание, примерно 1300. И тут еще обращаю внимание, что запрос надо смотреть на регион. То есть вы… Но в данном случае это геозависимый запрос. Он привязан явно к санкт петербургу Но если вы что-то продаете, например, те же планшеты без указания СПБН, да, то у вас он не геозависимый получается. Вот так вот. Тогда вы явно прописываете в настройках Google AdWords Keyword Tool. Там указываете явно регион Россия, указываете. Там, по-моему, в, в Яндексе точно можно указать регион более детально до уровня города. В Кугле точно не помню. По-моему, по ну, но Россию там точно можно указать. То есть, если вы продаете на Россию, Украину, Беларусь, то вы явно указываете, что, например, на России. Так вот, количество запросов 1300. По табличке смотрим. Это у нас товар. Это у нас среднечастотный запрос. Вот он. Для Google это среднечастотный. Для Яндекса, получается, запрос более часто задается. То есть, вот это именно, обращаем внимание, что вы увидите, что для разных товаров, для разных услуг, вот эти вот соотношения могут быть разными. Например, в... если какие-то технические вещи вы продаете, аудитория, например, программное обеспечение, там серверные системы, тогда обычно соотношение один к одному. То есть, Здесь и здесь 50 на 50 делится. Какие-то вещи более такие общепитовские Яндекс перевешивает в данном случае. В данном случае рассматриваем высокочастотный. Потом мы будем уточнять, на самом деле он высокочастотный или не высокочастотный. На текущий момент вам надо заполнить таблицу. Опять же, вариант, например, купить планшет Санкт петербург Нексус. Купить планшет Nexus 7 Санкт-Петербург. То есть в Google вообще запросов нет. В Яндексе два запроса в месяц. То есть это сверхнизкочастотный запрос. И там, и там. Таким образом вы должны заполнить по основным вашим ключевым запросам, что вы выделили. Та вот вы когда транжировали это в табличке, у вас самые интересные, вкусные запросы образовались. Там порядка 20%. То есть если у вас было 1000, то это 200 запросов. И вот по этим двух запросам надо сформировать эту вот такую табличку. На сегодня все. С вами был Сергей Бердачук. Если вам понравился урок, внизу есть кнопки соцсетей. Нажимаете на них, рекомендуете этот курс. Вам откроется, перезагрузится страница, и откроется ссылка на запись этого курса. Жду вас в следующих уроках. До свидания.